Друзья, всем доброго времени суток. Мне так часто приходится рассказывать эту информацию последние дни, что я решил просто записать видео, дабы упростить себе работу. И, так, как вы поняли, речь пойдет о компании GloboxFab. Я начну. Что, что я могу рассказать? Только то, что меня впечатлило. То, за что я засыпился, почему я здесь и так далее. Каждый для себя решение будет самостоятельно. Все люди очень разные. Каждый под разным могут смотрит на эти вещи. да. И Итак, начнем. Я впервые получил информацию о компании где-то в 20 числа числах февраля. Вот почему я обратил внимание, тоже скажу, потому что мне предложил человек, который говорит, что сказал, что эту компанию на рынок продвигает Олег Григорьевич Пермяков. Я просто работал. Мне повезло работать с этим человеком пару лет, с 11 по тринадцатый год. Очень хорошее впечатление. Он очень серьезный лидер, он очень серьезно обучает спикер и, ну, во всех отношениях человек очень серьезный и порядочный, да, ну, и богатый, который в сети заработал миллионы долларов, да, к мнению такого человека прислушиваться просто стоит, просто есть есть сенс, да, знаете как. Вот, естественно, я начал с этим разбираться, и скажу честно, что, тем не менее, меня на это ушло несколько дней, потому что мне нужно было везде докопаться, до всего, поры и так далее, так далее, так далее. Так далее. Что меня зацепило в первую очередь, это видео, в котором Олег Григорьевич рассказывает, о концепции бизнеса, заметьте, не презентация, не школа какая-нибудь, не тренинг, а именно на видео, он рассказывает о рынке, что это за рынок, говорит, мне столько-то лет, ему там за 70, ребят, за 70 лет, да, я говорю, 28 лет в сети, и я успешный человек, я, говорит, не слышал, что это есть, говорю, ну, что, что что это вообще что такое, что, существует, я начал с этим разбираться, и, собственно говоря, в итоге я сделал вывод, да, я зарегистрировался в компании, начал делать какие-то определенные движения, ну, с чего я начал? С чего я начал изучать? Я это рекомендую каждому, потому что, вы понимаете, вот, пока ты сам это все не пройдешь, не посмотришь, не вникнешь, не поймешь, не примешь решение стопроцентное для себя, да, ну, что ты будешь рассказывать людям, да, или что показывать, какой ты путь покажешь, да, мы всегда опираемся на, как бы, на опыт других людей, да, или приобретаем сами, а потом приобретаем сами, да но изначально на опыт других людей, вот, ну проверяем, и что я заметил, значит, в первую очередь, я понял, что на рынке, этот рынок существует, это многомиллиардный рынок, на нем есть лидеры, и одним из таких лидеров является компания Bitly сервис Bitly может правильно будет так называть, да, естественно, я зашел в Google, там уже сделать каждый, кое-что тут почитал, Википедия, т.д. пошел дальше, нашел, сайт компании, там еще вот отзывы, какие-то платные подписки, оказывается, если оказывается это какие-то сокращенные ссылки, оказывается за это люди платят деньги, вот какие-то их не услуги там, ты-ты-ты-ты, я могу этого сегодня не понимать, но я понимаю, что такой бизнес существует, есть сервис, который зарабатывает бешеные деньги на том, что предоставляют людям услуги по сокращению ссылок, дают какую-то статистику, ты-ты-ты-ты, в зависимости от нагрузки. Вернее, в зависимости от количества материала, наверное, да. Такая бонплата стоит в месяц пользования этим ресурсом 8 долларов, 29 долларов, 99 долларов, да. Вот что-то еще здесь я отметил для себя, в месяц хочу отметить для себя, да. Тут много разных-разных моментов есть. Каждый из вас может зайти на этот ресурс, посмотреть, изучить там какие-то продукты, почему, битли, т т Это многомиллиардный рынок. Это компания, вот я прослушал очень много материала, общался с людьми эта компания зарабатывает немного много ни мало, там около 100 миллионов долларов в год каких-то несчастных, работает с 2008 года на рынке, вот, ну, и, и, и, и это получается сколько, миллиард в год получается, да, ну, я знаете, что искал, я искал, а есть тут реферальная программа, нету здесь реферальной программы, да, Опа, это интересно, и почему в Web, да, именно вот, мне зашла, как говорится, за, зашло, зашла эта тема, да, Потому что я понял, что это маленький кораблик, который заходит в, это, в, эту, в эту нишу, в эту нишу бизнеса, да, он только стартует, только начинает, только-только-только все начинается, да, и я понимаю, что эта компания, она хочет урвать кусочек рынка, да, кусочек рынка. Вот, ну понимаете, тут есть что откусывать. Мы же нормально, да, относимся к тому, что если мы начинаем заниматься каким-то бизнесом, мы начинаем понимать возможности рынка, емкость рынка, глубину рынка, реакцию рынка, потребность в продукте и так далее. Кто же будет нашими покупателями? Оказывается, покупатели есть. Те люди, это те люди, которые платят битли миллионы, десятки, сотни миллионов долларов. Вот, платят за, за какие-то услуги непонятные многим до сих пор, и мне в том числе были непонятные. Оказывается, это все есть. И здесь получается компания Globox Web дает возможности впервые на рынке, дает не только возможности не только сокращать ссылки не только платить за за абонплату, абонплату за то чтобы пользоваться услугами этого сервиса да, расширенные там вещи и так далее, много продуктов и так далее вот. но еще компания глобакс веб дают возможность за популяризацию этого бизнеса Зарабатывать здесь, да, вот. И поэтому я сразу разделил несколько категорий людей, которые придут сюда, в эту компанию. Первая категория – это коммерцы, да, бизнесмены, которые поймали масштабность рынка, уловили суть, уловили э, то, что все только начинается, и они идут четко строить бизнес, четко. Они популяризируют компанию, продукт. Им компания за это платит деньги. Это обычная практика в бизнесе, да, менеджеры. Пускай мы будем менеджеры, я не знаю, как это правильно назвать, да. В любом виде торговли мы что-то продаем получаем посреднические, услуги, посреднические проценты за услуги <coughs> вот и мы зарабатываем на этом да ну, то есть соответственно я для себя принял решение зарегистрировался вот Начал, начал работать, начал посещать мероприятия, естественно, я отслеживаю статистику, я пришел, к примеру, в компанию 23 февраля зарегистрировался, вот у нас есть чат там, э, чат роста, да, в этом чате э, было 430 человек, сегодня там, по-моему, 830 или более даже, да, сегодня, сегодня еще не смотрел, есть еще рабочие чаты, да, и меня поразила одна фишка, за месяц, за месяц, за месяц удвоилось количество людей в чате, интересно, что это за люди, откуда эти люди, да, чего они сюда пришли? Вот, но я дальше покажу несколько интересных моментов. Сейчас зайду, зайду, зайду, зайду в один момент, покажу вам со своего бэк-офиса, да. Смотрите, вот это я начал работать. Начал работать. Я на первой линии зарегистрировал всего лишь 16 человек. много это или мало, я тоже не знаю. Есть, я знаю ребят, которые больше, у кого-то меньше, да. Ну вот я двигаюсь какой-то со средней статистической скоростью, может быть. Вот. Ну то есть есть как есть, да. Вот эта система, которая имеет вот такие вот вот такое вот снаряжение, она двигается вот с какой то скоростью, да, у меня лично. У кого-то быстрее будет двигаться, у кого-то медленнее, да. Но сама фишка заключается в том, что, ну, мне понравилось, да, действительно, я понял все эти вещи, все эти моменты, принял решение, все. Но бизнес, он же двигается когда правильно, да, и стремительно правильно, когда это, это должно понравиться еще кому-то, кроме тебя, да. И вот в данной ситуации мы видим, что понравилось пяти людям, которые начинают, начинают что-то делать, начинают также же саморассказывать, давать те же материалы, какие-то видеоматериалы, приглашать людей на презентации. На тренинге, знакомить с системой и так далее, там видеоинструкции смотреть где-то подталкивают, где-то руку подают. Ну, как все как обычно, ничего нового вам, все как обычно. И в итоге, вот во второй линии 35 человек, и вот 10 человек решили, приняли решение что-то делать, да. Вторая категория людей, кстати, они придут только, вернее, они придут и бизнес делать, и параллельно будут решать вопросы, там, осваивать инструменты и так далее, двигаться дальше. И третья категория, которая купит, заплатит облплату, купит, да, и будет заниматься, собственно говоря, там, ну, заниматься своим рекламным делом, да, то есть, ресурсы компании в своих нуждах, да, раскручивать свой проект и так далее. Это нормально, это, это все, все, все классно. Да, кстати, сразу скажу еще о ресурсах компании. Да. Я выделил два таких основных ресурса. Это первое это, ну, первое сокращение ссылок, да. Это мы делаем, потом там домены какие-то можно делать, еще не дошел. Ходу у меня лично, да, там еще какие-то вещи, там статистику отслеживать, и так далее. Вот, это, я назвал это для себя лично внешним ресурсом, да, потому что, допустим, сокращенную ссылку. Берем вирусное видео, там супер-супер вирусное видео, да, вшиваем туда свою ссылочку, прикрепляем. И распространяем ее в соцсетях в Телеграме, в вот там да, где-то на рекламных площадках. В общем, кто, где, как, во всех, во всех, во всех, во всех, да. Вот. Нужно отметить, что сервис новый, да, он единственный на рынке, у вот другого такого нету. Да, и э, он дорабатывается, он шлифуется, но все как обычно, все, все, все, все идет, в процесс. И люди вот этим вот занимаются. Да? Вторая площадка, которая мне понравилась очень сильно, потому что она очень перспективна, это внутренняя площадка, я ее так называю, там, где есть возможность там где есть возможность э, давать рекламу в свою сеть в ту сеть которую э, вы привели в этот бизнес, которую, э, те люди, которым вам подсказали идею, им понравилось, они зашли сюда, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, и у вас образуется сеть, там 100 человек, потом 200, потом 2000, потом 20 тысяч, потом больше, и это ваш внутренний ресурс, это ваша рекламная, лично ваша рекламная площадка, в которой можно рекламировать любой бизнес. Любой бизнес. На это сразу никто не обращает внимания, я вот с ребятами разговариваю, да, единицы обращают на это внимание, что э, я говорю, представьте себе, если бы вы это делали, э, начали делать там год назад, вы представляете, сколько было бы людей, здесь, и вот вы заходите в какую-то продуктовую компанию, вам нужно срочно отрекламироваться, бам, хлоп, запускаете рекламу, вот здесь она размещается, вот здесь вот Видите, добавить рекламу в сеть, там инструкции, то есть вы это уже дальше сами разберетесь, да, то есть я показываю просто э, возможности, которые дает, да, эта система. То есть даже за вот эти возможности, да, уже можно цепляться, уже двигаться и так далее. А если еще здесь можно и деньги зарабатывать, ну, я тоже понимаю, что есть люди, похожие на меня, и которые тоже придут сюда деньги зарабатывать, да, то это самое золотое время, потому что компания на старте, все только начинается, все двигается, ну, скорость статистика, вот, возвращаясь к статистике, кстати, что да, надо, чтобы кар картинка понравилась еще другим людям, да, чтобы кино понравилось другим людям. Потому что мног у многих людей отношение такое. Вот они посмотрели одну презентацию, например, или вообще в двух словах им рассказали по телефону, <laughs> они все поняли, говорят, не-не-не-не-не-не. Мне это не подходит. Ну, встречались с такими людьми, да. А бывают такие дотошные, как я, например, мы разбираемся, мы там роем везде, перекапаем, перелопачиваем. Будут очень разные люди. В принципе, ну, как бы, это каждый принимает решение для себя. И вот по статистике, оказывается, вот, пришло в третий уровень 82 человека, да, люди э, движутся с разной скоростью, там оплатилось, там, 8, какие-то оплаты бы сегодня, завтра, послезавтра, кто-то вообще никогда не оплатится. Ну, это же такое дело, да. Дальше понравилось 10 и так далее. Вот 11 ей понравилось, 8 и так далее. всего вот в сети за один месяц работы вот 223 регистрации, да. На старте было немножко непросто, потому что сам не все знался, не все понимал, просто шел на интуиции, да, и потом уже приобретает бесценный опыт, уже как бы система ускоряется, понятно, выдает совершенно другие результаты. Кстати, о результатах вот хотел показать. Я работаю, я человек простой, я работаю э, с двух аккаунтов, да? То есть есть, э, я пришел строить бизнес, соответственно, правильное решение это делать два аккаунта, это у меня первый аккаунт, со, по, по его ссылке я сделал второй аккаунт, ты вот, со второго аккаунта начал уже строить сеть. Как вы видите, первый аккаунт что это дает? Что это дает? Вот, я, как вы видите, да, первый аккаунт 124 доллара. Ну, много это или мало, я не знаю. Я знаю, что на некоторых компаниях люди годами работают и эти денег не, этих денег не могут заработать, да, есть такие вещи. Ну, есть второй аккаунт, да, на котором 149, да, и, сум... и суммарно здесь получается 273 доллара. Ну, я считаю, короткий такой месяц, да, с учетом февраля 28 дней, грубо говоря, по 10 долларов в день на старте вот так вот, еще ничего не понимаю, еще ничего не знаем. Когда люди только еще включ... кто-то включился через неделю, партнеры включили. кто-то через две недели, кто-то вчера включился, вот у меня партнер включился, да, он еще не начал работать, сейчас только начинает. И я понимаю, что эти цифры будут увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И те люди, которые мне месяц назад сказали, что нет, нет, нет, нам это не нравится, нам это не подходит, они наблюдают, они смотрят, да, и пройдет некоторое время, тогда они говорили, что это рано, это я не верю, а потом мне скажут, ну это уже поздно, да, а тем не менее, вне зависимости от их мнения, процесс идет вот, и, и, и, и как бы и, и не останавливаться. Поэтому резюме по этому поводу такой. Я хотел коротко сказать: да, ну, как получилось, как получилось. То есть, идея такая: рынок мощный, рынок масштабный, да. Компания фактически на рынок продвигает продукт, который в эксклюзиве, да. Хочу еще сказать один момент, что. Разработчик э, этого продукта, да, этого сервиса, э, у него есть в истории еще одна компания, которая работает с 2014 -го года, где люди заработали миллионы долларов, и эта компания до сих пор работает. Вот это главная боль большинства, большинства. Мы знаем, что э, самые устойчивые модель это модели э, сетевого бизнеса, с продуктом, с физическим продуктом. Да. Вот, но их очень сложно развивать, потому что плотность компании на рынке очень большая и так далее, ну, довольно сложно. Опять, где брать людей? Где брать людей? Одна и та же проблема. Ну, скорее всего, многие из них начнут решать свои вопросы с помощью компании Голлбаксвеб, да? И фактически эта компания глубоко дает возможность очень многим зарабатывать, да, легко строить структуру. Хочу обратить внимание еще раз акцентировать, что то сервис, да, и что очень важный моментом является реакция рынка. Реакция рынка, реакция рынка. Люди заходят, разбираются, да. Вот. Те, кто разбирается тебе начинают строить структуру, те начинают приглашать людей, которые понимают уже, да, для чего они сюда пришли. Нужно просто определиться, для чего ты сюда приходишь. Кто-то рассматривает в таком ракурсе диверсификации есть еще один бизнес было бы хорошо иметь еще второй тем более такой бизнес который помогает тебе развивать твой основной бизнес да и при этом ты еще зарабатываешь ты помогаешь своим людям ты даешь людям возможности за 2,7 долларов в месяц пачка стоит наверное дороже где-то плюс-минус понимаете это несовместимые вещи несовместимое понятие вот, кстати, я видео снимаю на фоне сайта, да, который сделал мой, мой партнер Владимир. Человек настолько серьезно отнесся к этому делу. Вот он сделал сайт для команды, не для себя, для команды. И этим сайтом мы можем пользоваться все, все вместе. Друзья, Ну, в завершение, может, что-то не сказал, что-то что сказал, но как бы месседж, основной месседж донес, наверное, да. Те, кто меня услышит, те более серьезно э, начнут относиться к этому вопросу, э, к этому бизнесу. Да? Эти, эти люди зайдут на презентации. Потому что очень важна какая атмосфера в компании, да, я еще хочу сказать один момент, что при суперпродукте, при суперусловиях, при супермаркетинге, если нет человека, который будет двигать этот бизнес, я таких людей называю локомотивами, да, то любой бизнес, он просто не будет, не за, за любой бизнес нужно бороться, за рынок надо бороться, надо нужны усилия, нужен характер, нужны навыки. И так как я понимаю, что э, Олег Григорьевич обладает всеми этими навыками, э, пригласить человека это, в принципе, ну, 5 минут, да, 10 минут. А вот сопровождение команды это самое-самое-самое важное. И вот я понимаю, что если Олег Григорьевич уже, как говорят, вписался в тему, да, то он понимает, что он делает, он понимает, куда он идет, он умеет в длинную строить команду, он бы никогда в жизни не пришел в краткосрочный проект. Никогда в жизни не пришел бы. Или безденежный проект, да, там где нет перспективы. Поэтому это прекрасная возможность для каждого из нас, для каждого из вас. Прекраснейшая возможность в длинную построить команду, выстроить команду. Не потерять ее через полгода, как это происходит в хайпах, пирамидах, в различного рода сомнительных инвестиционных проектах. вот Начать, начать зарабатывать здесь деньги, помочь другим людям, развить свой проект. Но для этого... Надо вникать, надо этому уделять время и получать заслуженные результаты. Благодарю за вас всех за внимание, кто посмотрел это видео. Э -э рассчитываю, надеюсь, на то, что я как бы, какие-то основные моменты донес. Что не донес, как говорится, вылавливайте сами, ходите на презентации, ходите, посещайте школы. Олег Григорьевич открыл, кстати, свой чат, там ссылка есть. Еще там, где можно обучающие, где можно зайти, посмотреть умные, умные вещи, да, поучиться у настоящего лидера, у состоятельного человека, который прожил жизнь яркую, да, насыщенную, богатую. Вот, ему всегда есть чем поделиться, такому человеку всегда есть чему науч... у такого человека всегда есть чему научиться. Поэтому желаю вам как бы шикарного профита. За этот э... учитесь, занимайтесь самообразованием, зарабатывайте, помогайте другим людям осуществляйте свои мечты. Всем пока. Благодарю за то, что выслушали. Пока-пока.